Приветствую на канале Шарабара, у тебя в устах. В царствование Пандиона разразилась война с Фивами. Дела у афинян были плохие, поэтому они призвали на помощь царя Терея из Снежной Фракии. Он пришел и победил. Благодарность Пандион отдал ему в жены свою дочь Прокну. Супруги поехали во Фракию и жили очень счастливо, наслаждаясь своим сынком Итисом. Однажды Прокна сказала мужу, но я скучаю по сестре Филамене, позволь ей приехать. Терей согласился и пообещал сам привести ее. Но во время путешествия он влюбился в Филамену и сделал ей предложение. Возмущенная девушка закричала, что как только ступит на фракийскую землю, сразу все расскажет сестре. Тогда жестокий Терей отрезал ей язык, причалив к берегу, высадил ее в лесу, а жене сказал, будто сестра умерла. А в это время Филомена одиноко жила в лесной избушке. Девушка никому не могла рассказать свои тайны, поэтому она соткала замечательные одежды, вышила на них все свои приключения и послала сестре. Те вышитые картины были так красноречивы, что прогнали укадала судьбу Филомены. Тогда как раз проводились Дионисии. Горы гудели от бронзового колокола цимбал и ночных песнопений. Прокна вышла из дворца в наряде вакханке, украшенная плющом. С группой женщин она забежала в лес и освободила Филомену. Обезумев, она разодрала на куски собственного ребенка. Вечером велела зажарить сына и подала на ужин Терею. А когда тот спросил, где Итис, она ответила, у тебя в устах и показала окровавленную голову мальчика. Боги превратили Терея в Удода, Филомену в Соловья, а Ласточку. Царь Пандион умер от горя». Зевс и Европа В свое время красивейшая из всех женщин на земле была Европа, дочь Агенера, властителя финийского города Сидона. Она любила гулять по берегу моря, где развлекалась со своими сверстницами. Девушки собирали цветы и танцевали. Однажды они увидели на лугу хорошего белого быка. У него была блестящая шерсть, широко расставленные рога и очень умный взгляд. Он ходил среди цветов, пощипывая душистую траву, но шел так осторожно, что не сломал ни стебелька. Окружили его, давали ему сочные травы, и он ел, и широким языком лизал их белые ладони. Наконец они украсили его венками, а царевная Европа села ему на спину. Тогда пык неожиданно сорвался и побежал, а потом прыгнул в море и поплыл. На самом деле, это был Зевс, который влюбился в прекрасную девушку. Посейдон так разгладил перед ним поверхность моря, что она стала будто стол. Нерейды плыли на дельфинах и от радости хлопали. В большой ракушке, которую тащили неугомон монные тритоны, стояла Афродита и осыпала Европу цветами. Так доплыли они до Крита. Здесь Севс приготовил своей любимой в тени ветвистого клена замечательный грот. А в это время в Седоне старый Агенор, потеряв дочь, впал в отчаяние. Он призвал своего сына Кадма и велел ему искать сестру, запретив возвращаться без Европы домой. Кадма отправился на поиски, однако после долгих, бесплодных скитаний потерял всякую надежду и, боясь отцовского гнева, решил остаться на чужбине. Прежде всего он спросил Оракула, где ему поселиться. Оракул сказал, чтобы Кадму шел за коровой, которую он встретит в чистом поле, и остался там, где она остановится. Так и произошло. Корова вела его через луга, леса и горы, и наконец остановилась. Оглянулась вокруг и легла на траву. Место было действительно замечательное. Чтобы там основать город, Кадму хотел сразу поблагодарить богов и послал своих спутников за водой, которая была нужна, чтобы принести жертву. Однако прошло несколько часов, а никто из них не возвращался, и тогда он пошел искать их. В лесу у источника он увидел дракона, который хлебал горячую кровь с его убитых придворных. На спине у дракона щетинились золотые колючки. В пасти блестели ряды хищных зубов, а все тело пенилось ядом. Увидев Кадма, он начал извиваться тысячи колец. Кружась вокруг него, герой схватил копье и так метко бросил его, что убил чудовище на месте. Затем вынул у него из пасти все зубы и закопал их в землю. Через несколько дней из драконовых зубов выросла ватага вооруженных мужчин, которые начали между собой кровавую битву. Только пятеро из них уцелели, и они стали верными товарищами. Кадма, который с их помощью основал город Фивы. Кадм правил мудро и справедливо, и боги, видя, что он добрый царь, охотно бывали в доме его и дали ему в жены гармонию, дочь Ареса и Афродиты. Однако Кадм не получил семейного счастья. Его внук Актеон погиб позорной смертью, его разорвали собственные собаки. Дочь Семела сгорела среди громов и молний. Вторая дочь, Агава, убила своего сына Пентея. Третья же дочь, Ино, обезумев, бросилась в море фиванская земля стала такой противной Кадму, что он на старости лет переехал вместе с женой в далекую Иллирию. Боги превратили их обоих в змей. После Кадма дела в фивах шли все хуже. Один из его преемников, Лик, был женат на недостойной женщине Дирка. В царском дворе жила их родственница Антиопа вместе со своими сыновьями Амфионом и Зетом. Дирка велела выгнать ребят и царевичи воспитывались в одного пастуха Волов. Но, когда выросли, они не захотели больше терпеть унижения. Собрали в атаку здоровых парней, захватили царский дворец, убили Лика, а Дирку привязали к рогам быка, который тащил ее по земле до тех пор, пока она не умерла. В более поздних фивах могила Дирки сохранялась в тайне. Амфион и Зетт, став обладателями фив, решили окружить их стенами. Сделать это им было очень легко, потому что у Амфиона была чудесная арфа, и он так хорошо играл на ней, что камни, сдвинутые волшебной музыкой, сами поднимались и укладывались рядами. Белерафонт является внуком царя Каринфа Сизифа. В молодости Белерафонд по неосторожности убивает собственного брата. Его считали преступником и выгнали из страны. Изгнанник спрятался у царя Прета, но там в него влюбилась пожилая царица. Белерафонт сопротивлялся ее ухаживаниям, и это ее так рассердило, что она нажаловалась мужу, будто он хотел ее похитить. Прета не хватило мужества самому наказать юношу. Послал его в Малую Азию к царю Иобату, дав ему хорошо запечатанное письмо. Белерафонд не знал, что там его смертный приговор. Иобат Отчитав послание, тоже решил погубить несчастного не собственными руками и потребовал, чтобы он встал на борьбу с Химерой. Иобат посылал против Химеры целые отряды войска, однако с тех походов никто никогда не возвращался. Белерафон совсем не испугался. Вечером он помолился Афине и уснул. Проснувшись на следующий день, увидел рядом с собой золотую уздечку. Он взял ее, но не знал, что это значит. Только когда в саду он увидел крылатого коня Пегаса, понял, что это на него уздечка, и что все происходит по велению Афины. Он вскочил коню на спину и поднялся в воздух. Теперь он мог драться с Химерой. Чудовище накинулось, дымило, ворчало, извергало пламя. Но Белерафонт был высоко над ним и насмехался над его яростью. То и дело подлетая близко, чтобы ткнуть его копьем. Наконец ему удалось воткнуть копье в горло Химере. Чудовище сдохло, а Белерафонт победоносно вернулся к Киобату. Царь расчувствовался, порвал письмо прета, отдал герою собственную дочь в жены и разделил с ним царство. Край ожил, потому что Белерафонт мужественно охранял его. Ни один враг не решался войти в его пределы. Успехи вскружили внуку Сизейфа голову. Он был уверен, что может всех победить. Ему казалось, что земля для него маловато. Он надумал завоевать Олимп и отобрать у Зевса молнии. Это и был конец его величия и славы. Как только он поднялся в воздух на своем крылах Коне. Его окружили тучи, и молния сбросила всадника на землю. Белерафонт упал в горное ущелье, обожженный небесным огнем, раненый и обессиленный. Обезумев от страшного поражения, Белерафонт отправился в пустыню и там, избегая людей, пережил позор в одиночестве и забвении близнецы. В Спарте много веков назад правил царь Тендарей со своей женой Ледой. Оба они очень скорбели, ибо у них не было детей. Однажды, когда они сидели перед дворцом и смотрели, как солнце садится за снежные вершины Тайгет, вдруг появился Гермес и положил Леди на колени большие яйца. Такие, которые обычно несут лебеди. Лето спрятала их в золотой сосуд, устланы мягким пухом. Через некоторое время яйца пораскалывались, и из них вышли четверо прекрасных детей. Две девочки, и два мальчика. мальчиков звали Кастор и Полидевк, а девочек Елена и глитемнестра Отца у них не было, поэтому считали, что они происходят от Зевса. Кастера и Полидевка воспитывали строго. Их учили бегать, стрелять из лука, метать копье и дротик, укорощать диких лошадей и горцевать на них по лаконским равнинам. Им разрешали самостоятельно путешествовать в горах. Когда ребята выросли, они ушли в мир и осуществили много героических поступков. Очистили от пиратов Эгейское море, боролись с великанами и чудовищами участвовали во всех походах героев. Полидевк был особенно страшен в кулачных боях, а Кастер не имел равного в укрощении диких лошадей. Они были образцом братской любви. Все привыкли называть их не отдельно, а общим именем – Диаскуры. Однажды они плыли на корабле, и внезапно поднялась такая буря, что уже не было надежды на спасение. Но неожиданно с неба упали две звезды, как два огонька, и опустились на головы братьев. Буря сразу стихла, и море стало гладким и спокойным. Когда в одной из битв Кастер погиб, Полидевка не захотел сам жить дальше, и Зевс перенес их обоих между звезд, и они сияют в созвездии Близнецов. Кстати, сестра Диаскуров, Елена, была самой красивой женщиной в мире, и именно из-за нее и началась Троянская война. Близко к солнцу афинянин Дедал слов величайшим инженером. Царь Минос очень любил Дедала и не хотел с ним расставаться даже тогда, когда Дедал, скучая по родине, умолял разрешить ему уехать. Царь не позволил. Он имел определенные основания, потому что Дедал очень долго был его доверенным лицом и хорошо знал всевозможные государственные тайны. Такой человек за границей легко мог стать опасным. Тогда Дедал придумал новый невиданный до способ бегства. Из птичьих перьев, слепленных воском, он соорудил огромные крылья для себя и своего сына Икара. Они прикрепили себе крылья к плечам, но прежде чем отправиться в путь, отец сказал сыну, помни, лететь все время нужно посередине, между морем и небом. Нельзя подниматься слишком высоко, ибо горячие солнечные лучи растопят воск, которым скреплены перья. Но и не лети слишком низко, чтобы перья не повлажнели от воды. Дадал летел первым и показывал дорогу. Рыбак, забрасывая сети среди камышей, пастух, следуя своим стадам. Крестьяне, управляясь на поле, все поднимали удивленные глаза к небу, где в облаках летели две необычные птицы. Вскоре они миновали острова Самос, Парос и Делос, и Икар, увлекшись мощным изобретением, забыл про отцовское предостережение и поднимался все выше и выше в голубой простор. И произошло то, от чего предостерегал Дедал. Горячее солнце растопило воск, и перья одно за другим начали осыпаться. Икар камнем упал с высоты на землю и разбился. После долгих поисков отец нашел несчастные останки сына. Остров, на который упал Икар, назвали Икария, а море вокруг него и корейским. Гектор. Главным троянским героем Илиады в греческой мифологии является Гектор. Он был сыном Гекуба и Приама, и в первые годы войны, участвуя в военных действиях, убил вступившего на троянскую землю Протасилая. Особенно греческий герой прославился на десятом году войны. Сильный и отважный старший сын Приама возглавлял боевые сражения троянцев. Он однажды вступал в бой с самым сильным после Ахилла героем Аяксом. Под опытным руководством Гектора троянцы проникли в лагерь ахейцев и подожгли один из ахейских кораблей. Перед воротами Трои ему удалось сразить Патрокла и снять с него доспехи Ахила. Греческий герой Гектор, невзирая на просьбы родителей, остается один в поле с Ахилом и погибает в сражении Ускейских ворот. Ахил, разгневанный смертью Патрокла, привязал тело Гектора к колесницы и, волоча труп противника, объехал с ним вокруг Трои. Орфей в древнегреческой мифологии Орфея считали путешественником и героем. Он был сыном музыка Леопы и фракийского речного бога Загры и почитался как талантливый музыкант и певец. Орфей участвовал в походе аргонавтов своими искренними молитвами и прекрасной игрой на фарминге. Он успокоил волны и таким образом помог находившимся на корабле Арго гребцам. Его женой была прекрасная Эвредика. От укоса ядовитой змеи девушка умирает и отважный Орфей отправляется следом за ней в загробный мир. Волшебная музыка юноши так повлияла на Аида и Персифону, что Орфею пообещали вернуть Эвредику при одном условии: что он не должен смотреть на любимую жену до тех пор, пока не возвратится домой. Орфей не выдержал испытания и все-таки взглянул на Евредику. Девушка осталась в загробном мире навсегда. Орфей почитал Гелиуса. Он именовал его Аполлоном, а вот к Дионису не относился должным образом. За это Дионис натравил на него Минат, который разорвали музыканта на куски и бросили их в речку. Плачущие музы собрали части тела прекрасного юноши, а тень Орфея попала в Аид, и супруги снова встретились. Вот и видео подошло к концу. На сим позвольте отчалить. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!